Друзья, сегодня вам хочу рассказать, показать, как можно свои монеты E-Gold вот перевести сразу на карту. Вот на обычную пластиковую, виртуальную карту. В моем случае я сказал виртуальную. Просто перевести без всяких обменников, без лишней мороки. И можно снимать деньги с банкомата, расплачиваться ею в магазинах. В общем, все очень легко и удобно. И сейчас даже на своем примере покажу, как я расплачиваюсь этой картой в магазине. Так, вот у нас карта Тузумун. Сейчас с помощью ее будем производить оплату. Оплата прошла одобрена банком вот чек, оплата прошла Для того, чтобы перевести свои монеты e-gold сразу на карту, нам потребуются два сервиса. Один уже известный пользователям криптовалюты e-gold – это e-gold.money, созданный самим разработчиком цифрового актива. А второй сервис – To the Moon Bank – сервис, выпускающий для своих пользователей карты, как пластиковые, так и виртуальные. А изюминка этого банка в том, что в отличие от нам уже привычных, карты To the moon можно пополнять криптовалютами, среди которых есть и Binance Coin. Напоминаю, что все полезные ссылки вы найдете в описании под этим видеороликом. Теперь перейдем к практической части видео. Для начала нужно перейти на сайт ttmbank.com и нажать на кнопку регистрации в правом верхнем углу. Заполнив все данные и нажав кнопку «Далее», на экране появляется сообщение, что мне нужно подтвердить свою почту. Для этого сервис отправил на почту, которую я указал при регистрации, письмо в котором находится ссылка, по которой мне нужно перейти. После перехода по ссылке я попал на страницу заказа карт. У меня есть два варианта. Заказать пластиковую карту, стоимость которой 100 евро, или виртуальную, цена которой 20 евро. На ней я и остановился. Заполнил все данные, которые требуются для оформления и нажал заказать. Меня перебросило на страницу оплаты. На выбор мне предложили произвести оплату через такие платежные системы, как MasterCard и Visa. Или воспользоваться альтернативным методом и оплатить карту биткоином. Я совершил платеж с помощью банковской карты и уже через 2 минуты моя новая виртуальная карта была приобретена. Затем я обратил внимание на подсказку, что мне необходимо заполнить профиль перейдя на соответствующую страницу ввел все данные нажал кнопку далее меня попросили сделать селфи и загрузить основную страницу паспорта и вот спустя минуту проверки я получил доступ к полному функционалу кабинета теперь меня интересует пополнение карты поскольку apple не всегда добавляет в свой кошелек карты с нулевым балансом а как вы успели заметить я заказал виртуальную карту чтобы пользоваться ей при помощи смартфона для пополнения карты я нажимаю на кнопку с цифрами передо мной открывается страница где отображается мой баланс. А чуть ниже указаны криптовалюты с реквизитами для пополнения моего счета. Достаточно выбрать криптовалюту, с помощью которой я буду пополнять свой счет. Меня интересует BNB Coin, поскольку свои монеты e-gold в автоматическом режиме я могу поменять только в этом направлении. Я копирую номер кошелька и перехожу на сайт eGold.Money. Там в соответствующем поле я его вставляю и нажимаю кнопку E-Gold на BNB. После чего сервис предоставляет мне реквизиты на которые мне нужно отправить свои монеты и e gold я копирую короткую ссылку и вставляю ее в поле ввода кошелька как описано в инструкции благодаря этому номер кошелька заполняется автоматически и мне остается указать сумму и ввести свой закрытый ключ некоторые успели заметить что поле метка или же pin кому как привычнее заполнилось автоматически это все потому что я воспользовался короткой ссылкой пополнения если вы решите заполнять эти поля самостоятельно то не забудьте про метку если ее не указать, то ваши монеты бесследно исчезнут. Все, транзакция отправлена в сеть, а на моих часах 15.00. По заявлениям сервиса e они отправляют BNB в течение 15 минут. И я вынужден вам сказать, что это абсолютная правда. В 15.10 мне пришло уведомление о транзакции на почту. Я перешел в свой кабинет и увидел положительный баланс чуть более 14 евро. Кстати, рядом с каждым кошельком для пополнения вы найдете актуальный курс, указанный в Евро. К слову, евро является основной валютой данного сервиса. Все, счет пополнен, теперь мне остается добавить данные карты в свой смартфон. Я перехожу в соответствующий раздел и после ввода пароля все данные моей карты у меня на экране. Но ну, а если вы закажете физическую карту, то сервис доставит вам ее бесплатно. Всю информацию вы найдете на их сайте. А также перед использованием сервиса рекомендую вам ознакомиться со всеми правилами и комиссией за операции. На сегодня все, пока.